По данным мэрии, за минувшие сутки ранения получили 10 мирных жителей. В их числе сотрудник информационного агентства «Франс Пресс» Александр Гаюк. Он попал под интенсивный обстрел украинских силовиков в Куйбышевском районе города. Осколок снаряда угодил журналисту в ногу. Пострадавшего доставили в больницу. К счастью, ранение оказалось не тяжелым. Власти Новороссии отмечают, что такое обострение ситуации может быть связано с попыткой украинской стороны сорвать очередную встречу контактной группы по вопросам выполнения минских договоренностей, которая назначена на 16-й. Ianya. Новые власти довели Украину до уровня беднейшей страны в Европе и улучшить ситуацию удастся только через два десятилетия. С таким прогнозом выступил Михаил Сакашвили. В конце мая он стал губернатором Одесской области по личному указу президента Порошенко и уже через две недели в новой должности признал. Что ситуация с экономикой в стране катастрофическая. Гораздо хуже, чем была во времена Виктора Януковича, то есть до революции. По словам Саакашвили, если, если даже падение экономики на Украине сейчас остановится, стране понадобится еще много времени для того, чтобы выйти из кризиса. Но в своем регионе новый губернатор пообещал навести порядок быстрее. Для этого, уверен Саакашвили, надо сменить почти всех чиновников и полицейских и найти людей с более высоким уровнем IQ.